Привет, ютуберы, вы когда-нибудь задумывались, действительно ли вы интроверт? В то время как многие люди узнают свой лагерь почти сразу. Те, кто находится где-то в середине спектра, может быть труднее определить, где они на самом деле находятся. Если да, то, надеюсь, это видео может дать вам более четкую картину и отвечу на ваши вопросы. Давайте посмотрим на шесть признаков «ты не интроверт». Во-первых, ты предпочитаешь быть с друзьями, но ты не испытываешь неприязни к незнакомцам. Всем нравится проводить время с друзьями, но когда ты с новыми знакомыми, как вы к этому относитесь? Если вы чувствуете себя непринужденно, разговаривая с незнакомыми людьми и можете сразу же подружиться с ними, вы, вероятно, больше склоняетесь к экстравертной стороне. В то время как интроверты не обязательно застенчивы или социально неловки, это может быть утомительно для них, чтобы без особых усилий вести беседы с незнакомыми людьми, если только они сразу не найдут общий язык. Амбиверты и экстраверты, с другой стороны, не возражайте против перспективы развлекать незнакомых людей. Они могут поладить и искренне наслаждаться разговорами о большинстве вещей сразу. Во-вторых, ты спонтанно. Тебе нравится выходить на улицу на каждый раз, когда вы можете вместо того, чтобы весь день пролежать в постели. Если вы находите удовольствие в том, чтобы совершать импульсивные поездки в одиночку или со своими друзьями, возможно у вас есть более экстравертная сторона, это вы, возможно, изначально поняли. Большинство интровертов, как правило, более аналитичны и наблюдательны. Тщательное обдумывание ситуации, прежде чем сделать решительный шаг. С другой стороны, если вы предпочитаете плыть по течению и посмотри, к чему тебя приведут события, вы, вероятно, экстраверт. Номер три. Возьми тайм-аут. Вы были экстравертным ребенком? Были ли вы в какой-то степени популярны? Или классный клоун, который наслаждался заставлять всех смеяться? Если у вас были экстравертные наклонности, когда вы были моложе, но с тех пор переросли их, возможно, у тебя все еще есть часть тебя, которому нравится общаться с другими людьми. Может быть, какие-то травмирующие события привели вас к тому, что вы перестали быть самим собой. Может быть, изоляция – это механизм преодоления, а не то, к чему вас естественным образом тянет. Что же, люди могут расти и меняться? Всегда стоит сделать шаг назад и найдите корни того, почему вы изменились. Если вы не можете сделать это сами, поговорите об этом с психотерапевтом или хорошим другом. Номер четыре. Вы чувствуете себя невдохновленным, если ты останешься дома на выходные. Вы ненавидите, когда вам нечего делать по выходным. Возможно, вы экстраверт. Интроверты вполне довольны тем, что у них ничего не запланировано на те дни, когда они отдыхают. Некоторым может даже понравиться идея отмененных планов, если это заставит их валяться в постели весь день. Экстраверты действительно любят гулять и гулять, хотя, будь то встреча с друзьями или вечеринка. В то время как интроверты любят проводить время в обществе, иногда экстраверты всегда будут пытаться найти способы, чтобы заполнить их рутину на выходные с высокой энергией и социальным стремлением, например, вечеринка или встреча с друзьями. В пятых, вы одинаково хорошо умеете общаться и слушать. Вам нравится перетасовывать между тем, чтобы взять на себя инициативу и следовать за другими? Если это так, то это ключевые качества амбивертов. Экстраверты больше настроены на разговор, чем на слушание, в то время как интроверты обычно предпочитают слушать. Однако, если вы обнаружите, что вас привлекают оба качества, возможно, вы не обязательно экстраверт, но вместо этого амбиверт. Амбиверт способен завести какую-нибудь светскую беседу, затем можно переключать передачи и приступать к делу с хорошим сочетанием того и другого. И хорошо общается с другими. И номер шесть. Вы можете соответствовать настроению толпы. Преуспеваете ли вы в чтении зала? Ты можешь вступить в разговор с той же длиной волны, что и у кого-то другого довольно легко? Интроверту может потребоваться некоторое время для себя, чтобы рассеивать и анализировать ситуации, прорабатывают все в своей голове и о том, как реагировать на незнакомых людей. Амбиверты и экстраверты, с другой стороны, могут врываться и непринужденно беседовать с другими людьми гораздо охотнее. Они также обычно наслаждаются моментом и более свободолюбивы, чем их коллеги-интроверты. Мы надеемся, что вы чему-то научитесь из этого видео а кто же ты на самом деле – интроверт или экстраверт? Или, может быть, ты амбиверт? Имели ли вы отношение к какому-либо из вышеперечисленных признаков? Если бы ты это сделал, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже. Если вы нашли это видео полезным, ставьте лайк и делитесь им с друзьями, это тоже может найти понимание в этом. Все использованные источники добавлены в поле описания ниже. Большое спасибо за просмотр. До следующего раза.